А у нас лето, а у вас... <связывая> <связывая> Знакомые тени. А это час А это фантазия. Он еще и в этом бьет переходики, это мостики. Ну, наверное, сейчас. Так, сколько время, Виктория? Сейчас солнечные часы. Ага, смотреть на них, наверное, ну, так, да, прямо. Значит, у нас сейчас что два часа это не рано часики сейчас что а не вот смотри значит здесь опять 17 часов Да, лишь вот всем. Я ничего я разводил часы стол. так ступени в городе Дунауй и Варыш в Венгрии 3 миллиона 577 ступеней Вика какая по счету 3 миллиона 549 548 9 50 51, 52, 53 вот есть тут длинные ступени такие, есть тут такие ходы Хм, интересно. так вот там дунай река она тут между этими Все. и пошли тут еще 2 миллиона с чем-то ступень горький вкус твоей любви меня винил а ты змея пустила яд я так рад, что не в попад. Так, а там Дуна, бегим дунаю он там бультешит. Пустились наконец. 500 миллионов, 48 тысяч 325 ступеней были пройдены. Порт. Какой-то порт. Ну, не инфракрасный. Так точно. Город. <свот> порт спуск Дунай. Типичный дунайский берег. Все в камнях. Хотя вода спокойная. А ну Вика иди побы холодный. Косячком можно. И вожу, То проебет лопату домой, плывет брасом. Шел я, шел, оттуда вошел, шел, шел, не видел ступени, думаю надо идти на это. Причем тут тарелка с таблетками, я не понимаю. Идем дальше. Лего Лап. Нет, в